Почему, ребятки, я снова вернулся в эту игрушечку? Да, потому что сюда наконец-таки завезли совершенно новое обновление Которое позволит нам более широко исследовать наш с вами окружающий мир Да, он теперь здесь стал немножечко больше, чем бы это было ранее Ну и давайте сейчас я в процессе нашего выживания вам все и продемонстрирую Ну а ты, дорогой зритель, запасайся чаечком или чем-то там привык уже запасаться И приятного тебе просмотра, конечно же, не забывай ставить лайк Тайкосики под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну, а мы начинаем совершенно новое а, выживание. В этом выживании мы постараемся обустроить свое первое место для нашего жилища. Да, найдем точнее это место для нашего жилища. Ну, и постараемся хоть что-то там построить. Но ну, а пока... Будем, наверное, заниматься мы собирательством разных трав. Так, для того, чтобы, ребятки, нам выжить, нам придется, конечно же, кушать. Нам придется, вроде как, пить. Ну, хотя вот с водой, по-моему, здесь все гораздо лучше, чем с едой. Но есть вот нам нужно будет стопудово. Так, давайте пока, ребятки, в окрестностях все пособираем камушки различные. Нам они понадобятся для того, чтобы сделать хотя бы какие-то первые инструменты. Я смотрю, даже вот на начальном острове, когда мы появились, у нас... Различия между старыми островами и новыми в том, что у нас уже остров более плоский, как вы видите. У нас здесь нет большой горы в центре острова. Ой, кто это такие? Кабаны, что ли? Кабан, реально, ребят, кабан. Ну, блин, кабан. А Кабаны, кстати, смотрите, разные. Один есть вот такой пожирнее, да, а второй побежал какой-то клыкастый. Я так понимаю, и самка, или самец. Ну, ладненько, пускай живут своей жизнью, а мы, ребят, начинаем новое выживание в Айлендсе. Да, люблю, ребятки, выживалочки. На самом деле, вот такие вот песочницы, где нужно создавать, творить. О, смотрите, какой толстенький кабанчик. Когда-нибудь мы тебя зажарим. Прикольно здесь сделано, от первого лица вроде начинаешь смотреть, как только начинаешь двигаться, сразу же тебя камера перемещает на вид от третьего лица Так, хлопок, друзья, хлопок, одна из самых важных здесь практически культур, тоже мы это все собираем, нам это все, друзья, сгодится Вообще, ребят, вкратце расскажу, что да, есть определенные ресурсы, окружающие нас со всех сторон, можно даже вот с этого куста, по-моему, что-то поиметь ну, руками мы ничего не сделаем, да, нам необходимо будет сделать сейчас какой-нибудь, как минимум, топорик или хотя бы ножичек, чтобы все это дело со всем этим делом взаимодействовать Так, ну что, ко мне я вроде достаточное количество набрал, да, полные карманы По инвентарю, друзья, скажу сразу, что здесь ограничения по весу никакого нет, здесь, по-моему, ограничения только лишь в вот в этих вот слотах, которые у нас имеются да-да-да, вы видите сейчас перед глазами, то есть здесь 42 слота, ограниченный, как говорится, инвентарь, который можно расширять, расширять потом со временем различными сумочками, да, добавлять туда какие-то, допустим, сумку для растений можно сделать, ну, в общем, различные сумки для разных подбираемых предметов облегчат с вами наши с вами, как говорится, ну, переноску этих самых предметов Надеюсь, достаточно подробно я это все дело объяснил Лично сам когда объяснял, ни хрена не понял Так что, зритель, ты, если что, поправляй меня в комментариях Пиши, пожалуйста, свои какие-то мысли по этому а, поводу Так, ребятки, занимаемся сбором пока что Нам нужно очень много травы Кукурузка тоже подойдет Ой-ой-ой, коники даже есть на нашем острове А вот коники это очень хорошо Мы, кстати, можем коня, по-моему, покормить Насколько я знаю, вот даже той же самой кукурузы Так, здорово а, как тебя покормить, съесть кукуруза? Так, ну это я сам съем кукурузу сейчас Так, а как коня покормить? Я уж что-то не помню, как их здесь приручать нужно Но их здесь точно можно приручать Возможно, даже какой-нибудь другой едой Но не той, которую я сейчас а, достал Немножко тут переделали, по-моему, механику Кормления этих самых животных И теперь я без понятия Так, ну что, друзья, давайте сделаем какие-нибудь первые наши инструменты Я уже тут очень много всего насобирал Ой-ой-ой, какой пустырь о, это что, ананасы что ли такие здоровые? Ананас, друзья, действительно, ананас Короче, ребят, нам нужно срочно сейчас, мне кажется, место для а, ночлег Я тут, кстати, видел какой-то камушек Вот он, это кто такой здесь? Это кто здесь такой у нас обосновался? Привет, привет О, женщина, нифига себе, ребятки, сюда забрела женщина Засохшая, да, ребят, сено у нее заберем Это женщина, что она может, кстати, делать? Давайте спросим у нее, привет это, ребята, нас стандартный отшельник, который может нас просветить в том, что как нужно выживать, да, как нужно добывать еду, здоровье, также есть температура, ночное время, сон, можно про ресурсы спросить, он расскажет нам про основы, строительные материалы, руда, растения, рабочие станции, снаряжение, враги, обучение, оружие, броня. И, конечно же, исследование Это уровни островов, биомы, случайные встречи, транспортировка И исследовать другие миры, кстати Ты можешь отправиться в другие миры, отплыв на своем корабле к краю карты И выбрав остров назначения на карте региона М Вот как раз-таки, друзья, тот самый новый момент, про который я вам говорил Раньше его не было, а теперь ввели такую систему То, что мы, когда на нашей с вами стандартной карте Сейчас я вам ее продемонстрирую Вот мы, ребят, находимся на этом острове как раз-таки, кстати, мы находимся с краю, да, сейчас они где-то в середине и у нас будет шанс а, исследовать а, вот эти вот регионы, которые находятся рядом с нашей областью. То есть, достаточно подплыть к краю карты. Да, вот она, видите, у нас основная карта, она обозначена таким светлым более-менее квадратиком. Да, вот он большой, видите, квадратик. А потом уже идет такая более серая область. Она, а, вроде бы, как раньше она была полностью пустой, а теперь, вроде как, в нее можно а, заплывать. И вот мы, наверное, попробуем в ближайшем времени, как только у нас будет или лодочка какая-нибудь, ну, на плоту конечно же мы не поплывем да хотя бы лодочку какую-нибудь когда построим естественно мы друзья туда сплаваем и посмотрим как у нас обстоят дела за пределами нашей карты Ну а карта, друзья, есть здесь у нас Карта локальная, да, я хотел показать вам Вот на которой я сейчас нахожусь Есть карта региона, а, в котором Мы сейчас а, находимся, я так понимаю Вот он регион, из вот этого вот Ой-ой-ой-ой-ой, огр... вы только посмотрите Сколько здесь у нас островов, да Это, ребятки, вот это, я не знаю, ребят, сколько здесь И как вообще эти регионы Различаются, но мне кажется, что вот этот вот а, Небольшой, а, вот это вот Небольшое скопление, это и есть Вся наша карта, если это действительно так. То а, разработчики, конечно, сделали огромный Вы посмотрите только, сколько здесь этих островов вообще, в принципе, может а, быть Я так понимаю, вот эти зелененькие, это какие-то тропические острова То есть мы находимся в, в регионе с тропическими островами Есть также, друзья, карта мира теперь у нас И здесь мы сразу можем увидеть разделение Есть засушливые острова вот здесь, вот в этой области Мы можем также их посмотреть, да, вот так вот, да? перейдя в них, да, и, как мы видим, здесь их очень достаточно большое количество. А, есть у нас также дальневосточный, а, в, в острова с дальневосточным климатом, да, так, и смотрим, есть тайга и тундра, есть умеренный климат и, конечно же, арктический у нас а, на севере. Ну, так получилось, что мы, ребятки, поселились сейчас в тропическом, я надеюсь, это самый лучший а, вариант. А вот эту, кстати, карту уже двигать ни туда, ни сюда вроде бы как а, нельзя. Ну что ж, переходим снова на нашу карту, вот сюда вот, татам, наш остров называется И мы пока что живем именно а, здесь Так, Ну что, давай, родной, что-нибудь скрафтим Уже посмотрим, что у нас доступно а, Для исследования на данный а, момент Чтобы нам, а, наверное, выжить Потребуются какие-нибудь а, предметы Давайте посмотрим, что мы уже а, можем А что мы, ребятки, можем? Я не знаю Мы очень много всего можем построить ну, на данный момент я имею в виду, так, деревяшки, можно костер. Это вот то, что мы можем построить, ребят, из того, что есть у меня сейчас а, в кармане. А, по мере нашего прохождения будут а, открываться все новые и новые рецепты. Даже, смотрите, мы бамбук пока не можем. А, тут нужны специальные, короче, штуки для того, чтобы, например, из бамбука что-то лепить. Ну, бамбук, во-первых, нужно а, срубить, а потом уже, конечно же, и им пользоваться. На данный момент мы только из дерева сможем, я смотрю, мастерить. Давайте попробуем какой-нибудь незажженный костер, что ли, сделать. Создание. Создаем, ребят, костер. Возможно, даже лучше это сделать ближе к воде. Давайте все-таки на карту еще раз глянем да, Давайте, знаете, как сделаем, друзья? Я сейчас сделаю кровать какую-нибудь Потому что, ну, в потемках не интересно смотреть, как мы здесь занимаемся прохождением Есть ли у меня ресурсы на кровать или же на какой-нибудь гамак? Так, я пока не вижу Давайте посмотрим где-нибудь вот в этой вот группе мебели Есть у нас здесь кровати И кровати с бамбука мы даже не можем сделать Травяной матрас есть а, нужна, ребятки, а, любая веревка А для того, чтобы изготовить веревку, нужен а, нож Так, ну что ж, посмотрим, что нам нужно для ножа Железный слиток? Неужели? Для ножа железный слиток нужен? Вы что, серьезно? Так, давайте тогда думать, как сделать еще кровать Так, так, так, кровать из бамбука, возможно, нам поможет Любой нож, абсолютно любой а, нож А если посмотреть вообще а, на ножи, какие у нас есть Нож же. А, Нож, какой можно нож сделать? Давайте посмотрим. Ага, есть железный, есть каменный, кстати, нож. У нас есть кремний и у нас э, любая веревка. Как ее сделать? Ребята, веревку можно сделать из травы вообще-то. Так, делаем, ребятки, каменный нож. Да, смотрите, у нас сразу же открылся рецепт. Создаем каменный ножик. И теперь, и теперь мы вольны, наверное, сделать все-таки кроватку. Нет рецептов. А, у меня просто выбрано в поиске нож. Так, ребята, идем снова в Кровати. И давайте попробуем просто какой-нибудь а, бамбуковый матрас или травяной матрас сделаем. Нам нужно, ребят, 5 веревочек. Давайте создадим а, 5 штучек. Так, режим создания. Мы вот здесь вот можем выбрать сразу же 5 штучек. Отлично. И все, ребятки, выбираем травяной обычный матрас. Создаем его. Да, удалена трава. И давайте, ребят, сразу же, наверное, и а, поспим. Для того, чтобы переложить, ребятки, наш матрас вот сюда... Мы просто его перетягиваем. И теперь, чтобы его разместить в мире, мы просто-напросто открываем. И, наверное, да, приляжем, пожалуй, кому вот на этой лужаечке, да, чтобы далеко не ходить. Давайте, ребятки, поспим уже лечь на а, Я так понимаю, выспаться. Нет, это я, ребят, да, вот теперь можем выспаться. Давайте, ребятки, сразу же до утра, чтобы нам было а, попроще, и получше видно. Вот видите, ребят, мы только поспали до утра, и у нас сразу же проснулся а, голод у нашего персонажа. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы, ребят, кстати, матрасы можем брать. Давайте, ребят, травяной матрас забираем с собой, он нам определенно еще а, пригодится. Да, и мы проголодались, наш персонаж хочет кушать. А, когда у нас появляется вот такой вот значочек, вот там, видите, в левом верхнем углу экрана, а, с такой, знаете, с куриной ножкой какой-то, это значит, что мы хотим а, кушать. Нам необходимо сейчас что-нибудь а, поджарить. Ну, а поджарим, давайте, ребят, попробуем мы его, наверное, где-нибудь возле воды, что ли. А, сходим поближе к воде и попробуем Установить там какой-нибудь, не знаю, костерок Давайте посмотрим, куда мы сейчас смотрим Так, мы смотрим сейчас в ту сторону в сторону нашей карты. Здесь наш, нам показывают, типа, первый, э, ну предполагаемый первый остров для исследования. Он находится именно вот здесь. А Циферка в центре вот этого значка означает сложность уровня. По-моему, по сложности острова делятся на три уровня. Первый, второй и третий самый э, сложный. Вот у нас сейчас показан первый, типа, куда нам э, лучше всего советуют сразу же э, отправиться. Так, отличный пляж, но какой-то он немножко э, нерусный. Хотя, в принципе, без разницы, ребят, нам сейчас любой пляж абсолютно подойдет для того, чтобы перекусить, потому что если, вот, мы, ребят, проголодались уже, да, очень сильно, об этом свидетельствует мерцание нашего экрана, вот сейчас только что было, и если мы сейчас не предпримем, то хотя бы, ребят, бананов съесть, хотя бы съесть бананов, их, кстати, можно вроде лопать сырыми, да, мы утоляем голод. Вот таким образом, ребят, мы трескаем и а, утоляем свой а, голод. Но, как видите, у нас еще пока ножка никуда не убралась. Мы уже, черт возьми, целую пальму бананов практически съели. Да, пятый банан. Куда в тебя столько лезет? И до сих пор мы не утолили, ребятки, голод вообще а, никак. Ну что ж, идем искать еще бананы. Или грибы какие-нибудь, может быть, подвернуться нам на нашем пути. А, нет, давайте, ребят, берем. Ой-ой-ой, что-то я еще взял. Похоже, какие-то цветы я взял. А, цветок. А, из, из этого что можно сделать? Так. Из этого цветка, цветка по-моему, только делаются красящие а, пигменты. Так, забираем. Вот тут, кстати, о, вот это я понимаю. Вот это, кстати, хорошее очень место. Вот тут достаточно ровно. И оно как раз направлено практически туда, куда нам а, нужно. Здесь, в случае, допустим, размещения своего маяка, можно будет а, очень интересным образом... Да-да-да, uh, выплывать сразу же в, в море, черт возьми. Да, вот тут, кстати, очень хорошее место. Я, наверное, здесь сейчас и uh, поселюсь. Ракушки мы потом пособираем. Так, ну что ж, давайте, ребят, разместим сейчас костерочек где-нибудь вот тут на берегу. И от этого, исходя из этого места, я уже буду плясать. Тут уже буду размещать свои какие-то планы. Так, у нас тут хлопочек. Вот хлопок, кстати, можно уже прям посадить где-нибудь. Давайте попробуем его переработаем. Не будем слишком долго тянуть. Сколько у нас? 20 единиц хлопка. Используем мы их его на семена. И давайте сразу же создадим просто-напросто все. 60 штук семян мы получаем. Да, это очень хорошо. Давайте сразу же засадим где-нибудь хлопок вот здесь вот поблизости, где у нас есть свободные места. И давайте, ребят, прям вот здесь вот и начнем. Так. Так, так, так, так, размещение пошло, пошло. А, помню, старое размещение вот этих всех вещей было такое кривое, что приходилось прям ждать, когда персонаж каждую семечку, да... Просто-напросто эм, просаживал, обрабатывал И это было очень долго Теперь же мы можем вот таким вот просто образом ускориться да? Сколько раз мы успеем, кликнем мышкой Столько так быстро мы, ребятки, и посадим все это дело Так, я, я интересно не убрал, нет, эти семена Я что-то сейчас стукнул Ну-ка давай попробуем, раз Не, не убирает не убирает. Отличненько. Вот так вот, ребят, быстро мы засеяли хлопок. Со временем здесь вырастет целое хлопковое поле, которое мы, естественно, уберем. Кино. Это что у нас такое? Это тоже какое-то растение интересное, из которого можно сделать, наверное, что-то. Тоже интересно. Ага, ребятки, это из этого растения, кстати, можно сделать муку. Также изделие какое-то можно сделать. Но у меня, ребятки, рецептов открыто огромное количество. Они, видимо, сохраняются, потому что я раньше достаточно нехилый прогресс здесь сделал. Практически все открыл, и этот прогресс у меня остался Мы можем спокойно уже а, видеть очень много различных а, интересных крафтов, доступных в этой игрушечке Так, ну что ж, а вот здесь я хотел все-таки поставить костерок Да, вот тут у меня будет такое место интересное Давайте все-таки, ребят, уже его сделаем Так, как создание быстро сделать? А, на я, я помню, раньше как-то было проще Вот, нет, не вот на О, наверное, да, О, сразу же создание, буковка О, сразу же создание, ой-ой-ой-ой, шапка вождя, мы можем сделать даже такое, давайте, ребят, попробуем, так, да, здесь очень интересно, ребят, кастомизация, настройка своего персонажа и внешнего вида, вот прямо сейчас мы сделали шапку вождя, давайте уже ее напялим, йо-хо-хо, ребятки, я индейец из племени Тумба-Юмба, живу у нас на острове как он, блин, называется, живу, живу я на острове а, Татамба, и у меня все а, хорошо, да, ребят, вот так вот мы приоделись, такой сейчас индейской шапочке, а, будем мастерить себе а, костер, так, а, ломтики ананаса можем, кстати говоря, нарезать, это если из еды, так, давайте посмотрим, что еще можно сделать, я хотел, ребят, костер сделать, мне нужен а, незажженный а, костер, тут есть, кстати, два типа, один такой... А другой вот такой. Я не пойму, чем они отличаются. Сюда нужно... А, эти костры мы делаем из палок, а вот эти костры мы делаем из деревяшек. Давайте, ребят, сделаем из деревяшек, наверное, да, палки, потому что мне пригодятся для другого потом со временем. Давайте, ребят, сделаем, нам одного костра пока будет достаточно. Вот тут вот где-нибудь прямо на берегу я его и размещу. Кстати, тут предметы можно поворачивать вроде как на, на соответствующие кнопочки. Вот на F, на G, ой-ой-ой, кверх ногами не надо. Радиус строительства можно с контролом задать. Так, так, так. Ладно. Короче, ребят, давайте вот тут вот уже поставим его. Не будем себя, а, как говорится, не будем голову морочить себе, забивать. И вот тут вот просто этот костерок мы и разместим. Пабах! Есть такое дело. Ну что ж, давайте попробуем, а, сейчас мы что-нибудь приготовим на этом костре. Так, заходим сюда, и тут сразу же нам показывается а, весь список того, что мы сейчас можем а, поджарить. Можно, ребят, картошечку фри зажарить, можно вареные яйца сделать. Давайте попробуем а, отварить вареные яйца, немножко картошки фри. А, есть даже, можно даже попкорн, так еще картошки фри. И, наверное, жареные фрукты. Ну и попкорна по полной программе Сейчас тоже сделаем Нам, ребят, надо много, очень много э, еды Как приготовить? Нужно зайти вот сюда И, наверное, добыть Каких-то дров, скорее всего Потому что я не вижу, чтобы у нас здесь Был, вари был, был вариант поджечь этот костер Так, а как нам закинуть дров? Наверное, нам нужны какие-нибудь Дрова А что, палки-то не подходят, что ли? Я не пойму Так, это уже интересно а, Наш персонаж начинает голодать а, все, понял, ребят. Чтобы поджечь, нам нужно какое-нибудь огниво. Просто так мы не подожгем этот костер без огнива. И давайте это самое огниво мы сейчас попробуем а, сделать. Так, что для этого а, потребуется? Давайте, ребятки, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. А, где же у нас это огниво? Прям в поиске забиваем огниво. И вот оно, друзья. Оно поделается просто напросто из кремния. Но мы можем, по-моему, как-то по-другому сделать это все дело. Так, огонь. Набираем. И вот, друзья, вот еще и сверло для добычи огня. Нам нужен простой лук, серьезно. Нам нужна любая кора. И как-то, ребят, сложно, на самом деле. Давайте просто сделаем тогда из кремния. Ну, кстати, из кремния, по-моему, делаются еще и. Стрелы у нас потом на будущее Но хрен бы с ним, давайте попробуем Сделаем первое свое огниво Именно из а, кремния Ничего страшного в этом а, нет Ну что ж, ребятки, так как у нас есть сейчас огниво Теперь мы можем, наверное, поджигать Вот такие вот а, вещи Да, у нас, как видите, появилась кнопочка поджечь Мы просто-напросто поджигаем И пошла готовочка, ребят Ууу, как вкусно пахнет Если мы, ребят, стоим на, на костре то нам становится слишком а, жарко, и если этот эффект будет слишком долго, то мы также начнем терять а, здоровье. Вот видите, там же, ребят, в левом верхнем углу экрана у нас добавляется дебаф, который именно нас, наше здоровье с вами а, просаживает. Да, ребятки, здесь есть элементы особого определенного выживания, на которые не стоит забивать, и... На которые нужно обращать свое внимание Так, ребят, смотрим, что у нас в костре Давайте посмотрим, приготовилась ли у нас пища Нет еще, вот тут, кстати, отображаются таймеры Как долго у нас готовится наша с вами еда Всего этот костер вмещает у нас, я так понимаю, 12 предметов То есть 12 предметов разом мы сейчас и приготовим Так, из алоэ веры можно тоже что-то интересное добыть по-моему, оно обладает лечебными свойствами. Так, так, так, хорошо. Давайте, ребятки, дальше потихонечку осваиваться. Вот это, по-моему, вот эти кусты, по-моему, можно превратить в траву, насколько я знаю. Но нужно как-то с ним. Вот, ребят, видите, если бить по чему-то слишком долго, у нас появляется определенная стадия этого предмета при разрушении. То есть появляется вот такие вот, вот такая вот трава. Так, ну что ж, я так понимаю, можно здесь и наш гамах тоже пока постелить. Травяной гамак Ну, либо кровать поставить Давайте попробуем его сейчас здесь а, постелим Тут вроде более-менее ровно а, Будем, ребятки, спать мы возле костра Да, вот так вот мы его, наверное, и разместим Пабам, Отлично, друзья! Будет нам теперь тепло ночью, а не как в прошлый а, раз Так, это что такое? О, морской еж! Нифига себе, ежа, друзья, нашел, я в шоке, так, морской еж, давайте посмотрим, в чем он используется, оп, можно юбку какую-то сделать из одежды, да, прикольную, смотрите, какая она интересная, можно трофея запилить, можно, кстати, иголку из него извлечь, из этого морского ежа, кстати, иголки тоже пригодятся, и можно мясо, мясо достать с морского а, ежа, плюс еще и приманку сделать можно для кстати, приманка для краба. А у меня здесь есть крабы? Что-то я не, по не понял. Давайте попробуем сделать приманку для краба и посмотрим, как же можно этих самых крабов сейчас нам привлечь. Куда бы ее поставить? Я надеюсь, что крабы сейчас просто-напросто налетят толпой Давайте, ребят, вот сюда, вот на бережок разместим эту приманочку и посмотрим, какая же будет реакция у нас со временем. А придут ли к нам, придет ли к нам куча крабов или же нет? Я так понимаю, крабов можно будет в случае чего-то тоже, тоже так жарить на мясцок, как и тех вот кабанов. Но я, ребят, не буду слишком сильно здесь бесчинствовать. Мне все-таки местная фауна нравится, и я не буду, конечно же, ее портить. Так, ну что ж, что нам нужно сделать еще? Давайте попробуем сделать какую-нибудь табуретку, что ли, я не знаю, из мебели, табуретка, есть такая, нет, или стул, стул я могу сделать, пока не могу, вот все виды стульев, хотя можно же, ребят, по-другому посмотреть, мы можем выйти вот сюда, в создание предметов, мебель, и вот здесь вот есть все кресла, которые можно построить, деревянное что-то, а попроще что-нибудь есть, пень, табуретка, пень, а, из дерева мы можем сделать, я понял, Понял, друзья, давайте все-таки посмотрим, что у нас в костре, что-то я до сих пор хочу есть. Если что, наш... у нашего персонажа, кстати, есть возможность присаживаться прям вроде бы так на какую-то э, клавишу. Но на какую, я уже что-то и даже не помню, надо вспоминать. На какую клавишу ты можешь сесть, родной? Я уж не помню, если честно, давай будем вспоминать. Как-то я помню, есть такая возможность. Так, это у нас бой, это бой, о, это мы, значит, можем перекатики делать. Я понял, так, может быть, вот на эту кнопочку? нет. Не хочет наш персонаж... Ну, можем, ребят, заставить его присесть. По-моему, это где-то в эмоциях а, находится, да? Вот тут, по-моему, дополнительно есть, да? И тут тут вот куча у нас эмоций всяких, которые даже в том числе позволят нам вроде как а, сесть. Или нет? Нет, нихренашечки не позволяют. Так, а здесь есть такая эмоция? Присесть. Нет, ребятки, тоже нет такого дела. Короче, друзья, надо смотреть, где-то есть такая клавиша, я точно помню. Просто давно что я уже в Islands не играл и немножко подзабыл. Сейчас будем проверять. Так, может быть, вот на одну из этих клавиш. Так, это у нас подсказочки. Это у нас. А, да, вот, ребятки, вот так вот можно просто присесть и отдохнуть. Так, а мы можем, интересно, в таком приседе что-нибудь поесть? Давайте заглянем в костер. Так, а как в костер заглянуть? Не получается из такого положения в костер заглянуть. Так, давайте, ребят, подойдем поближе. У меня уж там, наверное, горелки одни. Да нет. Ну что ж, забираем, ребятки, всю приготовленную пищу. И оставляем еще немножко попкорна на приготовление. Пока, как говорится, горит костер. Пускай он нам жарит побольше мяса. Ну что ж, давайте, ребятки, попкорна поедим. Что я могу сказать? Так, присядем. Интересно, из приседа можно? Нет, есть. Из приседа нельзя, друзья, есть. Нужно обязательно вот так вот встать. И вот из такого положения трескать. Да, ребятки, вкуснейший попкорн. Мы сейчас пробуем. Наконец-то нам удалось приготовить себе а, немножечко еды и насладиться ей в полной мере. Сейчас мы скоро, ребят, голодуху уберем. И можно дальше. Вот, ребят, видите, у нас пропала та самая а, рулька, которая была у нас в левом верхнем углу, углу экрана. Так, картофель фри. Можно также поесть. Давайте попробуем. Да, ребят, наш персонаж все еще ест он все еще голден. Э, Можно есть до того момента, пока у нас не появится соответствующая надпись. Вот, ребят, видите, в, в, в правом верхнем углу экрана я, говорит, не хочу э, есть. Оно и правда, потому что мы уже набили себе полный э, живот. Так, ну что ж, давайте смотрим дальше. Нам потребуется сейчас э, сделать какой какой инструмент. Во-первых, нам нужен топорик. Давайте глянем, как у нас производится все-таки наш э, топорик. Где же его искать? Топор. А самый простой топор нам сейчас подойдет. Железный топор. Блин, а железный-то топор нафига мне? А мне бы хотя бы самый какой-нибудь обычный сделать. Топор есть какой-нибудь попроще? А, давайте глядеть, друзья. Есть очень много всего у нас тут, как вы видите. Но нам нужен простой а, топор. Вот, ребят, каменный топор. А, для него нужна любая веревка. Так, а у меня, ребят, трава есть. Отлично, создаем веревочку. И создаем топорик. Да, каменный Каменный набираем здесь в поиске. И каменный топор. Вот, друзья, каменный топорик. Мы уже можем его сделать. Каменная боевая а, кирка. Так, ну кирка мне пока не нужна. Мне нужен просто-напросто а, топорик, друзья. Создаем наш первый предметик. Также, мне кажется, надо было вот эту ступку тоже сделать, да? Она у нас делается из камня. Создаем, ребят, ступку. Она, как видите, как только мы делаем новые предметы, у нас добавляется в нашем с вами списке создания... Большее количество всяких разных предметов. Теперь мы можем и деревянные ложки делать, я вижу. А, теперь мы можем делать и а, вот эти вот пигменты. А, еще что мы можем делать. Мы теперь можем валить деревья, черт возьми. Так, давайте, ребят, а, на, на, наверное, ручку поставим наш топорик и пойдемте уже за а, деревом. Так, вот там у нас хороший лес. Вот там мы, наверное, сейчас и будем орудовать. С нашим с вами а, топором. Давайте свалим дерево какое-нибудь посерьезнее, например. Пускай это будет вот это дерево. Так, ну что ж, пошла вырубка леса. Хорошо, хорошо пока идет. Так, да, что-то я недолго мучился здесь вырубкой. Уже повалил целое огромное дерево. Даже, ребят, с помощью обычного базового топора... Получается это сделал достаточно легко Ну, теперь, ребят, после того, как повалили, надо его разделать на более мелкие фрагментики Сейчас скоро должно это получиться Вот так вот это выглядит Разделяем все это дело на фрагментики И, конечно же, все, что упало, мы подбираем в наш бездонный инвентарь, да унести наш чувачок может огромное количество всего, поэтому не стесняйтесь подбирайтесь, куда побежал кабанища испугался, пугливые тут кабаны какие-то попались, кстати благо что эти кабаны не агрессивные и они нас а, боятся, так алоэ подбираем, я бы кстати вот это алоэ а так же как и хлопок а посадил бы тоже в большом а, количестве, так еще один крем не подобрали да кремушки нам а, пригодятся палочки тоже нам пригодятся пока что Кабанов мы не трогаем, пускай себе плодятся Вот лошадку бы Ой, даже козочки и даже кролики у нас есть Офигеть, друзья, очень богатая Здесь у нас, конечно, фауна И не хочется мне ее просто так портить В конце концов, мы всегда Можем покушать что-нибудь Другое, не обязательно Этих кабанов и козочек здесь сразу же мочить Налево и направо Так, ну что ж, давайте, ребят, посмотрим Что мы можем сейчас сделать На данный момент Так, ну что ж, у нас есть ножичек, у нас есть топор уже хорошо. Uh, у нас также появилась каменная ступка. Так, давайте мы разместим как-нибудь uh, поаккуратнее. И давайте потихонечку уже себе uh, делать какие-нибудь интересные uh, предметики. Так, ну что ж, в создании Смотрим, что для нас сейчас uh, доступно. Мы можем сделать uh, вот такую вот броню из коры. Да-да-да, пригодится она нам. Так, uh, мы можем сейчас, сейчас сделать еще... Я так понимаю, это что такое шапка шамана, но у меня уже есть шапка, у меня есть шапка вождя, другие шапки мне пока не особо и нужны Так что еще, друзья, можно кстати вот эти бревенчатые блоки сделать, давайте сделаем один, ага, и вот пожалуйста, друзья, только после как мы сделали бревенчатый блок, у нас сразу же появилась возможность создать а, табурет Ну что ж, друзья, давайте создадим табурет, чтобы у нас, нам около костра можно было... Нормально-таки греться Вот сюда, наверное, мы его сейчас а, воткнем Так, ну что ж, давай проверим Сесть на табурет Вот таким вот образом мы можем просто сесть на табурет И передать а Привет, конечно же, друзья мои, товарищи, дорогие мои зрители Привет, Тули, давайте попробуем Так, восьмерочка, да, восьмерочка, друзья Мы можем просто на восьмерочку нажать, вроде как, да, нет Не работает, а как же тогда Так, сюда, и вот отсюда, кстати, мы можем Нет, друзья, не можем мы а, С табуретки перед... передавать приветы Но так, вроде бы, как можно это сделать Да, вот таким вот образом мы передаем привет Всем привет, ребят, ставьте лайкосики под данный видосик И так далее, и тому подобное Так, ну что ж, я хотел, ребят, рассадить еще а, Кучу алоэ вера Потому что это у нас целебная штуковина И мы, наверное, сейчас сейчас ее тоже а, засадим а, ой сколько семян мы можем сделать со сто сорок одна штучка давайте мы ребят не будем так жестко фанатеть мы сделаем хотя бы двадцать а, и то из 20 у нас уже 60 семян всего этого добра получается Давайте, ребят, 60, я думаю, нам будет достаточно Не обязательно тут упарываться и просто-напросто все вокруг засаживать этими семенами Сделаем немножечко и нам этого будет достаточно Да, вот здесь вот зеленая как раз-таки поверхность Я думаю, здесь самое место для этого самого алоэ а, вера Так, а если зажать? Нет, ребятки, с зажатием не получается так, пошло, пошло, пошло, и все, ребят, готово Все алоэ мы с вами рассадили Так, эту палку, что, можно вытащить? Нет, не вытаскивается Так, так, так Ну подбираем по возможности все, что здесь плохо а, лежит Так, палочки тоже подбираем, они нам пригодятся да, ребятки, потихонечку начинаем мы а, исследовать совершенно а, новый остров а, по новому, потому что нам сюда завезли немножечко годного а, контентика. Как заявляют сами разработчики, сейчас вот этот, ой, уже прорастает так быстро. Вы что, серьезно, саженец а это хлопок, друзья? Не, я думал, это алое. Короче, ребят, а сами разработчики заявили, что экспериментальный режим за экспериментальный режим вот за этот, да, они взяли, точнее, за исследовательские, они взялись конкретно и теперь в процессе будут выпускать для него а, все лучшие и лучшие всякие фишечки, да, то есть улучшать будут они исследовательский а, режим. А, это на самом деле очень хорошая новость, да, и мне она очень сильно заходит, потому что я, ну, еще раз повторюсь, любитель таких игр, и я буду стараться исследовать Айлендс вместе а, с вами, конечно же, буду демонстрировать, что у нас имеется а, нового. Ну, а пока у нас, ребятки, есть вот этот замечательный стул, у нас есть вот этот замечательный коврик, у нас есть также костерочек, в котором мы готовим нашу а, пищу забираем естественно и для этого нам пока что для первичного для первичного выживания более чем